Всем привет, я Александр, вы на канале Зашумим. За мной находится достаточно популярный седан в последнее время, и Kia K5. Он приезжает к нам на различного рода доработки, и об одной из них я вам сегодня расскажу. Это электропривод крышки багажника. В этом автомобиле он уже установлен. Сейчас покажу вам, как он работает. Ну, стандартное открытие – это с кнопочки на пульте, нажатие на которое приводит к открытию багажника. Как только багажник открылся, мы видим установленную нами кнопочку, которая, нажатие на которую приводит к его закрытию. Также во внутренней части у нас установлены два электропривода. Блок управления установлен за штатной обшивкой. Ну, естественно, все это подключено к электрике автомобиля. Закрыть крышку багажника мы можем нажатием на кнопочку. Есть еще у нас штатная кнопка, которая когда-то раньше только открывала багажник. Находится она у нас, соответственно, на торпеде, вот в этой зоне. Нажатие на которую приводит также к открытию крышки багажника. А повторное нажатие на нее приводит к закрытию. Есть еще одна а, интересная особенность. А, часть из вас, наверное, знает, что существует такая опция, как Smart food а, Это означает, что вы, подходя к машине, там махаете ногами туда-сюда, и она, по идее, должна открыть крышку багажника. Это, к сожалению, не очень удобно, не всегда это работает, но здесь это реализовано несколько по-другому. То есть, грубо говоря, вы поставили машину в охрану, ушли куда-то за покупками, ключик у вас, соответственно, лежит, как правило, в кармане, вот, вы, соответственно, несете там коробки, сумки, пакеты, подходите к автомобилю. Единственное условие, что она срабатывает где-то через ну, секунд 30-40, ну, может быть, минуту после того, как мы машину закрыли. Соответственно, вы подходите к автомобилю с ключом в кармане, напоминаю, с пакетами, коробками и так далее. Ничего не нажимаем, ничего не махаем, ничего не делаем. И через какое-то время... У нас открывается, соответственно, крышка багажника, ну, мы туда заносим все, что мы несем. Ну, закрываем, понятное дело, на кнопочку, садимся за руль и уезжаем. Я вам показал все особенности управления системой электропривода в этом автомобиле. У нас есть решение на разные автомобили, не только на этот. О стоимости установки вы можете ознакомиться либо у нас на сайте, либо позвонив по нашим рабочим телефонам. Мы вас всегда проконсультируем.